Чуть-чуть подождем, прям буквально немножко. Такая тема, просто когда объявляется а, тема прямого эфира, а, до того, как она объявляется до момента прямого эфира, проходит время, за это время а, еще приходит много новой информации, и а, получается иногда у меня такое ощущение что чуть-чуть э, запоздание с актуальным каким-то потоком который есть на сегодня поэтому э, посмотрим как пройдет у нас эта встреча сегодня у нас э, какое число 12 -ое. 12 12 мая 12 05 2020 и я напоминаю, что, в принципе, все лето 2020 – это лето гармонии. И каждый раз, когда это говорю, <laughs> что-то внутри меня немножко сжимается от ощущения того, что меня можно за это закидать чем-то малоприятным, потому что где же тут гармония? Все же вот прям... Но вот знаете, кто мониторит э, какие-то новостные ленты, э, вообще там вот да э, новостной, в частности там в интернете, то наверняка э, могли заметить, что есть поток негативный, вот есть поток негативный политический, все плохо, нас продали, сдали, поработили, скоро всех убьют, э, шансов никаких, Рюс создавайся, ну и все в таком ключе. Вот, а второй поток, нет, у нас все классно, мы молодцы, там мы всех забодаем, вот, а некие плавающие между ними. И периодически а, бывают такие посты разных людей, но несущих такую общую направленность о том, что, ребята, за сколько лет у вас представилась возможность остановиться, остановиться, подумать, кто вы. В чем вы живете? Зачем вам все это? Действительно ли это ваша жизнь? Действительно ли рядом с вами близкие люди? Если близкие люди вспомнить, насколько они близкие, дорогие и насколько здорово, что вы друг у друга есть, побыть друг с другом, вернуть себе медовый месяц или заново познакомиться со своими детьми и о том, что именно это главное, что происходит сейчас. Потому что вот то самое повышение тактовой частоты Земли, пробуждение, да, переход, вот по одной концепции это переход Земли в, со стороны темного, да, вот утро сварога и приближается там утро день сварога. То есть меняются правила игры, меняется сфера, зона влияния, Земля меняет зону влияния, да, из темной в светлую вот, а меняется куратор, меняется правила и так далее, меняется эпоха, вспомнить, то есть как бы можно очень разные концепции брать, я их ну, могу припомнить много, они очень я, разным языком эти вещи объясняют, но в любой этой концепции вот эта ключевая вещь, которая ча часто оставалась, возможно, ну, незаметный, незамеченный, на это не было времени, потому что надо было выживать, надо было бежать, прибегать, отдыхать, э, там, не знаю, там, восстанавливаться, думать о насущном э, и так далее. Да? И вдруг вот э, вам подарили такое время подумать о, о самом главном, о себе, а зачем вы здесь, э, что вас окружает, э, для чего, если внутри вас ощущение, истинности в ну что ваша жизнь это ваша жизнь что что вы не зря родились что то что вы делаете не обязательно много мало глупо оценивать но вот есть какой-то вклад есть есть что-то созидательное есть добро в том как вы живете в том что вы делаете в том с кем вы общаетесь и нравится, не нравится, вот если брать терминологию, что есть темная сторона и светлая сторона, да, уровней, восприятия, уровней реальности много, это только один из уровней, но для очень многих людей даже он не всегда бывает восприятий, ну, он, он достаточно высокий этот уровень по отношению к обычной событийной реальности, но над ним есть уровни, где нету добра и зла черного и белого, но поскольку этот уровень выстроить планы может быть что-то изменить в жизни, может быть что-то изменить себя, может быть порадоваться всему того что вы уже создали вложили принять это побыть в этом они создают вот эту вот истерию суматоху шеф все пропало какие-то нагнетения ужасов они может быть очень аргументированы но большинство подавляющее большинство из них ведут не к тому что человек прозрев может на это опереться. Человек как будто опереться не может, но ему становится хуже, потому что он а, уходит со своего потока. Поэтому вот а, наш вот этот вот, скажем, сказать, видеокурс «Мои прямые эфиры», по крайней мере, ну, какое-то уже время, они конкретно посвящены, где взять дополнительный ресурс, либо восстановить, либо, ну, найти, либо научиться, да, Какие действия мы можем с вами совершить для того, чтобы наша эффективность, качество, целостность жизни повысилась, чтобы вот эта самая гармонизация, такая глобальная гармонизация с процессами, происходящими во Вселенной, в мире, он произошел максимально эффективно и комфортно. Как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова, не читайте перед обедом советские газеты. Так никаких других нет, вот никакие не читайте. Это совет тем, кто не умеет по каким-то причинам выдерживать, удерживать фильтр. Потому что, еще раз повторю, подавляющее большинство информации, конечно, не вся, но очень много новостной ленты, это провокация на эмоции. И большая часть эмоций негативных, Агрессия. Вам расслабиться и ну, наполниться, пропустить свой поток, развернуть его а, максимально благоприятно. У нас уже не так много времени осталось до летнего солнцестояния. Вот эти... Это не единственные точки. На данный момент мы активно работаем с восьмью временными потоками взаимодействия Земли, Солнца и космоса, да, синхронизации. Известные, в общем, все про них знают. Вот. Ну, базовые, ключевые четыре – это солнцестояние и равноденствие. У нас приближается летнее солнцестояние. Такое очень вообще мистерии а, про, про... накал страстей и на цену вопроса, докуда подняли планку вообще цены вопроса, всего происходящего, она сейчас очень высока. А, если вам кажется, что накал стихает, это обманчиво. А, процесс Вели нас в определенную сторону достаточно долго. Согласие. Эфира. А, кому, не... пожалуйста, вон уже даже этот Михалков уже обо всем говорит в открытую. Там Катя Гордон говорит в открытую. Это такие личности, о которых раньше бы я не предполагала, что они могут в общем, полезть в такие темы. Все очень сейчас ярко вскрывается. Практически все вскрывается, как есть. Как будто бы то, что раньше э, можно было человек, люд, человечество обманывать, закрывать глаза, это перестало быть возможным. И еще дальше продолжится то же самое. То есть будет вскрываться, становится очевидным. Если человек захочет продолжать обманываться, ну, это уже дело царское. Но если у него есть готовность, у человека есть готовность увидеть, как есть, это все вскрывается, просто все. А, и вот здесь мы с вами переходим к теме сегодняшнего эфира. Тема доброй воли, тема а, обнародования заявления а, и а, тема... Ну, я еще предполагаю, что, возможно, мы а, затронем тему вертикального потока. Вот. Что за штука с обнародованием? Что это такое? А, я... Она широко применяется теми, кто считают или претендуют на управление и на власть над человечеством, любую финансовую, духовную, энергетическую и так далее происходить обязательно перед этим был объявлен. Помните, вот мы раньше широко в школе была популярная такая фраза, если мне не изменяет память марную прессу. Вот, и он говорит, что это самый объективный источник информации, если понимаешь, как, как с ним работать. А, вот, то есть обязательно происходит обнародование, но для того, чтобы не было а, народных волнений, возмущений, это все преподносится, вот, например, в фантастической форме. Большинство фантастических фильмов сейчас все больше об этом говорят, наконец-то. Потому что, когда я об этом говорила лет 10 назад, на меня смотрели, ну, как бы так, своеобразно. Вот, а, а я говорила и 10 лет назад, и 5 лет назад о том, что а, вся программа, потому что с нами собираются делать в основном, вот в, в, в, где она в фильмах есть, она есть в фильмах, и для чего это нужно, например, там взять тот же самый аватар волшебный, там да, а, основная мысль, то, что людям всем понятно, не является целью фильма никогда. Основная цель, она идет вторым-третьим планом. И искусство заключается в том, что даже если кто-то бы, чтобы понял, для чего этот фильм на самом деле снят, чтобы это не было не доказать без глупостью, шизой конспирологии для других людей. И а, если говорить о ключевом фильме, вот есть программный документ, есть фильмы а, или там произведения. Ну, например, сейчас вот наконец начали писать о том, что Набокову залоли туда, дали... Нобелевскую премию по одной единственной причине. Потому что во всю Ивановскую шло массовое внедрение педофилии на уровне как нормы для на, на ментальном уровне. Я напоминаю о том, что фильм Челюсти про акулу, которая на пляже ела этих пляжников отдыхающих до выхода этого фильма. Отсутствовала информация о том, чтобы ну, то есть люди спокойно купались на пляжах, да, где-то в океане есть чек ранен, акулы для него могли быть э, опасны. Но это редкий случай, потому что на кораблях люди перемещаются, да, никто вплавь по океанам не перемещается, я имею в виду <laughs> без средств передвижения. А, около пляжей, это ну, не та история, не было, не было, неизвестны были случаи нападения акул на человека. Но когда вышел этот фильм. Его посмотрели, это был один из таких очень широко раскрученных фильмов ужасов, который посмотрело огромное количество людей, некоторые не по одному разу. Вот. После этого акулы начали подплывать к пляжам, и, и, и случаи нападений акул на человека, иногда с трагическим финалом, стали происходить. Что это такое? Это вмешательство в ноосферу Земли, информа поле Земли, в нее была внедрена программа того, что акулы могут а, даже вот в, достаточно на, на мелководье практически да, около берега нападать на человека и убивать его. Есть. Понимаете, этого не было. А потом стало быть. А, потому что мы а, а, большую часть информации, там от 70 до 90% всей информации это у нас а, через глаза. Поэтому все, что мы смотрим в фильмах, там все программы есть. Программы того, и поэтому а, а, это есть обнародование. Человечество сначала объявляет, мы с вами будем делать вот это. Человечество говорит, какой трешовый фильм вообще, там фильм Апокалипсис, ты смотрел вот это. да. Потом проходит время, обязательно проходит время для того, чтобы это внедрение произошло, чтобы вот это согласие, чтобы люди свою энергию выделили поддержали этот проект, без человеческой энергии ничего не работает. Ничего. А как только а, люди поэмоционировали, а, а даже есть люди, которые понимают, что вот это вот, вот нельзя этих фильмов смотреть, это ужас, это, это ужас в буквальном смысле слова, потому что это согласие на э, у, как это сказать, ужесточение, как бы на то, что на, на внедрение в реальность какого-то трэша. Да, когда ну, больше агрессивности, больше опасности появляется, которой не было. Вот. И э, этот образ может прийти, но не все образы заходят. Реализуются те, которые было вкачано много энергии. Для того, чтобы самые важные их программы сработали, а они широко пропагандируются. Вот, Не заметили, что недавно повторяли в 3D, зачем-то пересняли Титаник. Зачем это сделали? Потому что Титань, вообще все фильмы Дэвида Кэмерона, это мощные программы по управлению человеком, эмоциональной сферы человека через эмоции, формирование определенных сценариев и дальше реализация этих сценариев в жизни очень многих людей. А чем больше людей вкачались, тем это потом делается вообще для всех, чуть ли не обязательным. А, и а, кто изучал тему, например, Титаника, там основная программа какая, что это был такой фильм Не ходите девки замуж, а здесь программа такая, что а, успешные люди, успешный человек ⁇ это обязательно урод моральный, обязательно, а, подлый, там, беспринципный, бессовестный. А вот человек, который ничего в своей жизни не достиг, ничего из себя не представляет, умеет только там что-то улыбаться и, видимо, там неплохо занимается любовью по молодости. Вот. Вот это то, что вообще нужно девушке для создания а, хорошего семейного счастья. И а, в этом в этом же фильме есть программа, а, связанная с ну, манипуляцией через детей, а, вкачивание очень большой энергии туда. Для меня то, что э, этот фильм повторили, извините, что чуть коряво сказал, потому что там много программ, а э, хочется сказать только главное, чтобы не растягивать время. Так вот, э, главная программа, это э, фактически, во-первых, согласие на то, что богатые все уроды, на минуточку, богатых людей много власти, если мы соглашаемся, что они уроды, кем мы их делаем? Помните, да, если человек сказать сто раз, что он дурак, он, он, он станет глупым. Что этим фильмом, что мы делаем с правящим классом, с, с людьми, которые достигли успеха, реализовали себя? Мы им отказываем в человеческом а, в душе, в человеческом а, достоинстве, в возможности себя уважать, вообще, ну, быть нормальным человеком. А чем мы тогда удивляемся, что богатые люди себя очень странно ведут? Да, не все, слава богам. Вот. Но, тем не менее, эта программа на самом деле очень сильное внедрение в информополе Земли по перепрошивке элиты финансовой, финансовой и родовой элиты человечества. Ну, грубо говоря, перевод на темную сторону путем огромного количества согласия людей. О том, что да, это так действительно. Никаких других причин повторного выпуска «Титаника», он и тогда-то, это самый, помните, был кассовый фильм очень долгое время, я не вижу. А, на данный момент программа уничтожения человечества обнародована. Она совершенно очевидно исполняется. А, когда фильм вышел на экраны, это все выглядело вообще. Мне еще тогда было большое желание написать аналитику по фильму, для чего он, на самом деле снят. Не знаю, хорошо или плохо, что я тогда не написала. Время прошло, вы знаете, я так и не прочитала. Может быть, это есть, может быть, просто мне не попалось. Но такой аналитики, которая бы объясняла то, что я понимаю про этот фильм. Фильм «Облачный атлас. Братьев-сестер Вачовски». Это на данный момент основная программа не людей по уничтожению человечества на Земле. Ну, как бы даже по типу самоуничтожения человечества на Земле. А, гнусность данного замысла была завуалирована а, смешением времен, когда а, а, восприятие, вот, линейность, чего началось, то есть там есть программа, да, начинающаяся еще в 19 веке, или, по-моему, в 18 или в 19. А, и планомерно-планомерно уходит далеко в будущее, да, то есть они там протянули событи событийный сюжет очень далеко, мало того, что когда последний адекватные люди, которых осталось там двое или трое, да, улетают с земли, но еще и на другой какой-то планете, где-то они там среди гор сидят, там ничего нет, никакой цивилизации, ничего нет, они просто сидят в какой-то пустыне около костра, вот, и, а, то есть они еще туда протянули, не просто вот люди улетают с земли, все, а кому земля остается? Ну, нам показывают, что она остается каким-то дегенератом-людоедом, озверевшим фактически это, ну, ну, деградировавшие люди, переставшие быть людьми, такие звери-каннибалы какие-то там, да, вот абсолютно дикие, вот, а, лишённые каких-либо там моральных, человеческих там совести и так, и, и вообще об этом там не, не обсуждают, потому что какие-то животные, да, и вот оставшиеся там в, похожие на людей последние, да, по своему поведению люди, они улетают в землю, потому что всех остальных съели, или там поработили, или убили, там все, никого больше не осталось, остались вот эти, кто-то там еще остался или не остался, остается за кадром. Но, но Земля, человечество покидается полностью, покидается добровольно. Это очень важно. Их забирают, их спасают. Какие-то там странные цивилизации, по-моему, потомки андроидов, роботов. вот их значит и, и они улетают с грустью глядя. Ну да, тут уже жить нельзя. Прям такое согласие. И когда люди смотрят этот фильм, если вы... В этот момент сопереживали главного героя Том Хэнкс, да, там, ну, прям ему трудно не сопереживать. А он умеет эти вещи проводить очень качественно. Вот то, дорогие мои, некое пассивное согласие, лично ваше, может быть в том, что сейчас с нами происходит. Потому что мы находимся на некоем промежуточном этапе реализации этого плана, когда нас подводит к тому, что... Вот эти вот все вас не удивляли, как часто в последнее время вас просят отметить, что я не робот. Фактически это приучение к тому, что роботов полно, да, что, ну, может быть, больше, чем людей. И это нормально, это, это естественно, это потихоньку внедряется, внедряется, внедряется. Вот, и э, кто смотрел «Облачный атлас» знает, о чем я говорю, кто не смотрел. Пожалуйста, вот прям мысленно перед тем, как смотреть. Я рекомендую посмотреть для того, чтобы отменить данную программу. Чем больше людей увидят это видео, или похоже на мои видео, я не претендую на там, то, что я одна это поняла, конечно, нет. Просто мой призыв. Вот потому что э, я, знаете еще почему, ну как бы долго не трогала эту тему с облачным атласом? мы прорабатывали, ее, но вот не обнародовала, потому что, думаю, ну, может быть, точно ли это вот? На данный момент, да, у меня есть ощущение, убеждение, понимание, что точно. Это базовая, основная программа, впервые в такой перспективе обнародована, и, возможно, повторение им и не нужно. Зачем второй раз печатать в газете о том, что какой-то закон вышел, Достаточно один раз напечатать. Кто не читал, пожалуйста, идите, ищите в библиотеке подшивку. Читайте, мы это все напечатали уже. Уже все обнародовано. А... Сказать нет вот этой всей программе. Там а, людоедство, а, отсутствие каких-то блоков, запретов а, сексуальных там и так далее. То есть там вся методика разв... развращения, расчеловечивания и уничтожения человека в этом фильме есть полностью. Причем, еще раз повторю, в очень большой перспективе. А, и вы можете просто в конце, когда вот этот uh, Том Хэнк соглашается покинуть землю, сказать, нет, вообще всему, что там показано, нет. Нет. Нет моей воли на реализацию данной программы, данного плана. Нет моего согласия. Если я когда-то его давал, я его сейчас отзываю. Я свою подпись под этим соглашением отзываю. Вот эта сила обнародования для меня, я много ли, дорогие мои, поверьте мне, если я ну, начну, знаете, глубже вот это входить, чтобы вот прям, чтобы вот до костей вот прям эта тема в вас проникла, это будет эфир, ну, не знаю, часа на три. А, поэтому я стараюсь вот сейчас очень все плотно, плотно говорить. А, так вот, это, это обязательное условие, понимаете, иду на вы. И мы, а, если хотим куда-то двигаться, мы должны об этом заявиться. И мы, если заявляем о том, что мы, наши потомки, будут жить на этой земле я по праву там, в доброй воле, в единстве согласия с мирозданием, там, с природой, там, высшими силами и так далее. И это тоже надо обнародовать, обнародовать. И а, вот мое намерение такое. Прямо сейчас я пользуюсь этой силой и обнародую о том, что я а, живой человек, а, а, с живой божественной душой а, по доброй воли, по согласию с силами, планетарными, космическими силами нахожусь здесь, в теле человека. И на этом основании я заявляю о том, что вот есть истотный план развития Земли человечества. Все живое, Земля живая, космос живой. Да, есть много измерений, но вот в том измерении, которое на данный момент мы можем воспринимать, и во всех проявлениях, я заявляю о том, что э, моя воля есть на то, чтобы жизнь на Земле продолжалась в ее истотном, э, созидательном, благоприятном э, ключе, дающем развитие всем душам, э, вошедшим вот в этот договор совместного развития э, на Земле и других мирах нашей вселенной, и, может быть, и не нашей, да. И э, запрет я запрещаю. Э, Использовать мою энергию и а, уничтожать вот этот самый истотный план развития Земли и человечества. А, Каким-либо образом. Изрочивать его, нарушать, разрушать, прекращать. А, у всего есть смысл, у всего есть цель, у всего есть план. Есть изначальный, первоначальный план. Для чего существует Земля и человечество, и другие расы, цивилизации? А я считаю, что все должны реализовываться, развиваться в естественном ключе, который дает душе развитие. Если мы говорим о том, что Земля – это колыбель богов на Земле, значит, каждая душа, пришедшая сюда на эволюцию, должна пройти этот путь и стать богом. Вот в том ключе, в котором каждый мы разные. А, и а, то чему добро произойти на земле для того чтобы это произошло до да, чтобы мы стали в добрый час то что нарушает лишает человека этой возможности то что лишает землю возможности дальнейшего развития эволюции а, является нарушением божественных конов и прекращается М я отнюдь не претендую на безупречность формулировки. Формулировок сейчас в интернете огромное количество. У меня есть ну, более, знаете, юридически выстроенные формулировки. Но вот то, что я в связи с сегодняшним нашим прямым эфиром хочу сказать еще раз. Если когда-либо хоть в чем-то эмоционально, мысленно, через страхи или сомнения я давала согласие на нарушение, на разрушение, на прекращение жизни на земле, я отменяю все свои согласия, отзываю все свои ресурсы и выбираю самое благоприятное, человеческое, созидательное развитие меня, моих потомков, других людей и всех-всех форм жизни, их на самом деле больше, чем просто там... Мы там, и там, не знаю, какие-то высшие силы, там, и Земля. Но очень много всего живого есть на Земле, что просто наше зрение не видит. И об этом, ну, тоже имеет смысл помнить, не только про себя любимых. Но на данный момент мы говорим о человечестве, о том, что нам предложили, с согла... чем нам предложили согласиться, и с чем, возможно, многие согласились. Когда вышел фильм «Облачный атлас», многие, я видела, просто наблюдала, как... О, там это было модно, модно восторгаться этим фильмом, ну как-то, ох, гениально, что гениально, ребята, вам сказали, мы вас всех убьем, перед этим мы вас будем есть, перед этим вы будете лишены, вы будете под полным контролем, мы будем с вами делать все, что угодно, а потом мы вас уничтожим, это гениально, это божественно, а, это, это, это в тренде, это, это модно, это круто. Да, это все согласие, это все формы согласий. А, и хорошая новость в том, что, как э, этот говорил, я хозяин своего слова, сам дал, сам забрал. Да? Вот добрая воля человека, знание о том, что воля наша принадлежит нам, просто допущение хотя бы этого, дальше позволение себе начать свою волю, а это практика, разными действиями, а, возвращение себе ресурсов своего э, волеизъявления а, и, ну, практика этого волеизъявления. Волю еще можно тренировать, ее можно как вот, как на нарабатывать, да, накапливать. А, это так же, как и мышцы, и она тренируется, к сожалению, вот, ну, то спорт нам более-менее, спорт э, дает нам возможность прокачки воли. А, еще, ну, люди бизнеса, люди во власти, они невольно учатся тоже этому, потому что, вот, там вольно-невольно, все переговоры там происходят, кто сильнее. Контракты подписываются в ту пользу, кто победил вот в этой духовной волевой схватке. Поэтому очень многие богатые люди озабочены даже иногда с перебором в поисках ресурсов энергетических, магических, каких-то там эзотерических и так далее. Это все не просто так это все не просто так а для того чтобы не чувствовать себя кроликом загнанным в нору которого сейчас сначала постригут потом съедят и сделать с этим ничего нельзя осталось только смириться я предлагаю вам начать изучать этот инструмент кто изучает продолжить это делать повысить свою а квалификацию как по-другому сказать уровень понимания уровень уровень объем ресурсности своей по поводу применения своей воли отозвать согласие любые где бы то вы не соглашались подписывая какие-нибудь документы просто ну вот знаете например как если кто-то желаю чтобы у вас такого опыта не было я помню у меня бог заколол вызвали скорую отвезли в больницу и, ну, мне больно, заходит врачиха в приемном покое, значит, пощупала бок. Это все было, знаете, ну, в течение, там, не знаю, минуты максимум. Пощупала бок, говорит, о, аппендицит резать чертовой матери. Я понимаю, что болит точно. А болит, а болела, ну, вот сильно выше аппендицита, там, под ребрами. Я понимаю, что это точно не аппендицит, что какой-то бред. А мне больно, я лежу вот это вот, понимаете, ощущение, что... Я перестала быть человеком, стала какой-то тушкой, которую сейчас что хотят, то и сделают. И тут приходит другой врач, читает значит, рекомендации, которые написала та врачиха, щупает мне бок, спрашивает, как, какие боли, что и как, я им объясняю. Он вычеркивает а, операцию, и я просто полежала пару дней, оказалось, у меня была межреберная невралгия, какое-то там защемление нерва, я, значит, пару дней там полежала, ничего мне особо не делали, Выписали, оно потихоньку само прошло. И вот это ощущение, когда я понимаю, что меня резать не надо, и в то же время у меня нету сил сопротивляться, и как будто бы я на тот момент, я не могла с этим ничего сделать. То есть вот сейчас, например, если бы кто-то мне рассказывал эту историю, говорю, ну надо было просто встать и уйти, ну да, ну прихватив за бок. Ну больница, это же не тюрьма, это не это. Я сказала, нет, я отказываюсь там, например, там, да. Вот мне было ощущение, я не могла тогда этого сказать, нет, отказываюсь и, я, и я, я просто потом а, вот это, что каким-то чудом я избежал этой операции, тогда у меня не было ресурсов сопротивляться, не было их. То, что они сейчас у меня есть, это труд и путь, который пройден. Поэтому, дорогие мои, на каком бы этапе вы ни находились, вот для того, чтобы у, у, у наших детей было будущее, чтобы а, у, у вас, у нас было будущее, не просто будущее, а будущее, в котором имеет смысл жить, в котором мы можем созидать, там, обеспечивать свою семью, развиваться, путешествовать, любить, что-то познавать новое, общаться. Вот для того, чтобы такая жизнь была, первое, нужно забирать ресурс оттуда, где он был изъят путем согласий, либо с какими-то вот такими оповещениями манипулятивными, неявными через образы, либо это могли быть прямые согласия, Например, да, честно, деньги заработать нельзя, друзья мои. Ну, что вы сказали? Вы сказали, что либо надо становиться сволочью, привет, Титанику, вот, и тогда деньги, возможно, у вас появятся, либо вы обреч, обрек, обрекли себя этой фразой на такое влачение, только выживание. Если вас не устраивает ни то, ни то, отмените вы эту фразу, отмените. И а, вообще-то деньги это энергопотенциал. И, раскрывая, как бы раскрывая, прокачивая свое состояние, а, деньги начнут к вам липнуть. Я сейчас сказала некое убеждение, которое мне кажется более полезным, чем предыдущее. А, его можно сделать еще более эффективным. Все в ваших руках. Я абсолютно не считаю, что я тут познала истину, и сейчас я вас ей научу. Я просто предлагаю путь, потому что мною пройден достаточно долгий путь и ну, собрано очень много подтверждений фактов, что и как на самом деле работает или не работает. Отзывайте все свои согласия, пути это чьи-то убеждения, какие-то фильмы, вспомните фильмы, где вы плакали, подумайте, какие программы через этот фильм могли вас проникнуть. Подумайте о своих любимых фильмах или мультиках, что на самом деле в них заложено. А нет ли смысла оттуда забрать свою добрую волю, свой энергопотенциал, свои согласия на то, что этот сценарий вам нравится? Может быть, даже только это изменит чью-то жизнь в лучшую сторону. Я буду рада. Шансы такие есть. И вторая часть – это выбор вольязливления. А, я подозреваю, что э, мы на следующий эфир, я не хочу перегружать плотностью ну, того, что я говорю, потому что вторая тема заявленная была, это вертикальный поток, это еще один ресурс, который позволяет э, оставаться в ясном понимании, в ясном сознании, э, выбирать э, э, реальность действий жизнь такую, при которой вообще ну, все происходит к добру. Э, э, когда вы выбираете свою жизнь. Это большая очень подстраховка, большая опора, но давайте не будем склеивать эти темы, и это будет просто тема следующего прямого эфира. Вот, и может быть его сделать пораньше, может, какую-нибудь, не знаю, в субботу, может быть, там. Вот, а сегодня я хочу завершить вот этим волеизъявлением своим, да, что есть такая фраза «по кону доброй воли». Почему по кону? Ну, кон, изначально мы жили по кону, по конам, да, по, по конам предков. А закон – это то, что законом. Многие это знают, простите, кто это слышит в 150-й раз. Я говорю для тех, кто, может быть, не слышал этого. Вот, то есть то, что по конам – это то, что проверено временем, это то, что проверена традиция, это то, что а, позволяет жить, передавать, ну, развиваться э, человечеству, потому что э, очень многие вещи ведут к его деградации, э, и э, мы можем выбрать, куда мы идем. Нас явно ведут в, в, в другую сторону, совершенно очевидно. И туда вкладываются у них есть деньги, у них есть силы, у них есть э, видение, план, много ресурсов, власть, телевидение и так далее. У нас есть, прежде всего, мы сами. Наша добрая воля, наше ощущение э, правильности жизни, наше ощущение того, как, как добро быть. вот То же самое ощущение справедливости. И вообще как, одна из Для меня, например, одна из базовых вещей есть кон, принцип справедливости. Есть вещи справедливые. Если я где-то ошибла, что-то сделала не то, и мне потом от этого плохо. Да, мне будет плохо, но я не страдаю, потому что я понимаю, почему это происходит. Я принимаю это, принимаю как урок, и опираясь на это, выбираю стать лучше, чище и пройти так, чтобы жизнь стала лучше. Жизнь станет лучше тогда, когда я действую ну, правильно, чисто, добро, то, что ведет к развитию. Я бы предложила вам прям с листочком записать какое-то свое намерение, которое может состоять из двух вещей. О том, что э, я отменяю свои согласия на любые. Это очень общая фраза. Чем фраза точнее, тем она эффективнее. Но с этого можно начать. Вольные невольные, осознанные неосознанные, те, которые я помню которые я забыл. Я отменяю все свои согласия на порабощение моей души, на изрочивание моего жизненного пути, на изъятие моего жизненного потенциала, на нарушение моей доброй воли. Может быть, у вас что-то там еще какие-то формулировки придут. Я выбираю, да, что я беру свою жизнь в свои руки по кону доброй воли. Я выбираю жизнь для себя и своих детей, да, там, с благословения предков. А, на родной земле, а, там, в любви и созидании, в достатке, в любви и уважении, а, при справедливом мироустройстве, а, чистой экологии а, и так далее, и так далее. Вот. И а, имеет смысл закончить это, это оформление намерения: а, да есть тогда будет так. еще есть такая знаете за, за, как, за, замковая такая фраза мое слово твердо как алатрик камень ну смотрите отзывается не отзывается их на самом деле много может быть у вас есть какие-то свои инструменты но у меня есть подозрение что эта тема имеет смысл в нее вложиться это шаг Он, это шаг нужно делать следующее. Но этот шаг важный. Мы применили инструмент обнародования, мы применили инструмент применения доброй воли в, как бы в два направления отмена согласий данных ранее, которые разрушительно деструктивны для вас и вашей судьбы, и выбрали будущее поток состояния будущего, да, мы же не говорили там, я там, вот, вот есть там целеполагание, мы сейчас это не трогаем. Выбрали вот путь, направление развития вашей жизни, нашей жизни. И я уверена, как за те рассказы, что человечество это такое, вот анекдот такой, знаете, в интернете недавно прочитала, планеты две встречаются, она говорит, как у тебя дела? Говорит, да не очень, что-то вся чешусь а что такое да люди у меня завелись ой ничего говорит, сами пройдут а, вот это очень много пропаганды в то что во всем что происходит плохого мы сами же и виноваты поэтому нас можно ликвидировать выводить как понимаете, вот в этом анекдоте люди сведены на уровень там не знаю тараканов клещей там лишай лишаев каких-нибудь понимаете которых, которые нужно И когда такие анекдоты рассказываются и все смеются, да, это и есть тоже согласие. Это и есть тоже согласие. Я не чувствую себя э, клещом, лишаем, э, я не, не, не, не убиваю природу, у меня нет потребности никого убить, э, ни на кого напасть, э, ничего чужого я не собираюсь от, отбирать. И люди, с которыми я всю свою жизнь общаюсь, тоже в основном, в подавляющем большинстве, такие же. Вопросы, почему тогда мы вдруг становимся во всем виноваты? На каком основании а, идет намеренная пропаганда о том, чтобы мы согласились, что человечество нужно сокращать, потому что это такая а, а, раковая опухоль на теле у земли? Да, дорогие мои, а куда мы денем ту же самую Библию, где сказано, что мера, человек мера всех вещей, что а, человек поставлен выше ангелов а, в иерархии божественной, а, и ангелы служат человеку, а не наоборот. Потому что человек, по выбору человека, по воле человека развивается реальность на земле. И с моей точки зрения надо учиться тому, чтобы пользоваться, учиться в реализации своих полномочий. Чтобы встать в, в экологическую нишу свою, да, которая естественная, которая плодотворная, которая нужна земле, которая ну, и нас развивают, и земли всех развивает. А это определить, кто я, что я хочу отказаться от соучастия с разрушительными программами и выбрать, выбрать развитие совместное там с Землей, с небом, с солнцем. Простите, если получилось долго. Надеюсь, эфир был полезен. Если что, пишите, задавайте вопросы. Следующий эфир у нас будет посвящен вертикальному потоку. Всего доброго, до новых встреч!